Я желаю каждому из вас ставить себе цели, достигать их, ставить себе новые цели, достигать их тоже. А там есть место наркотикам? Нет. Молодцы! Лекция закончена. Всем спасибо за внимание. Спасибо. С вами был я, Вячеслав Богданов. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо! Пожалуйста. Кто может рассказать, что как бы что вы узнали нового из этой лекции? Что может чем поделиться, что вам понравилось в этой лекции? Ну, нам, мне понравилось, что давай вы... Витя, ты сначала давай Витя. Мне понравилось, что вы очень интересно рассказывали и понятно объяснили, почему наркотики это плохо. Круто, спасибо. Витя, а кто еще? Кто да. может кто еще что-то сказать? Да, там сзади кто-то поднял руку. Давайте, давайте, говорите. Мы очень действительно понятно объясняли, и мне очень понравилось, как вы рассказывали о эмоциях, как показывали их. Mm -hmm. очень понравилось. Ясно. Кто-то еще хочет сказать? Да, пожалуйста, пожалуйста, поднимали, девочку. Да, да. Да, вот, да. Мне понравилось. Впервые на такой лекции я была, и мне очень понравилось. Круто. А скажите мне, пожалуйста, ребят, вопрос ко всем вам. Кто считает, что эта лекция нужна другим детям? Молодцы. Всем спасибо, всем хорошего дня. Будьте счастливы без наркотиков, без яда, без алкоголя. И радуйтесь жизни, она очень классная. Спасибо, ребят, спасибо, спасибо, спасибо. Отдыхайте, всем хорошего дня. Спасибо. Спасибо. До свидания, ребят. До свидания. Всем пока-пока. Был рад вас всех увидеть.